Всем привет! На связи офицер. И сегодня мы вместе с Делом соиграем в игрушках Human Fall flat. Ну а я вам советую запастись всякими вкусняшками и приступить к просмотру данного видосика. А что это у нас тут такое? Я лег. А кто это у нас тут? Держаться перестал. Эх, эх, эх. Во, во, во, во, во. Вот это было красиво, красиво, красиво. Цепляйся, Слушай, цепляйся, подожди. цепляйся, цепляйся. Подожди, а мы цепляйся. не пройдем. Цепляйся. Серьёзно? интересно даже стало. Давай, давай, давай, цепляйся. Да отцепись от меня-то, отцепись. Цепись, да, цепись. Попробуй. у тебя качели будет. А, ты хочешь... Да блин! Я понял тебя, ты хочешь меня забросить туда. Да-да-да. Хотел раскачку сделать. Опа. Так, Сейчас. тут да, раскачку особо и не сделаешь. Ну-ка, ну-ка. Пусок ну, ну дерьма там, вставай, падает. вставай. Блин. Что это за пузо на меня-то прилетело, объясни. Так, погодь, ща, надо вот так, короче, сделать. Ой, как Вот так, вот так, блин. Вот так. Нет. <звук> Биш, они <звук> да, -э -э -э -э -э -э! отпусти мою голову, отпусти мою голову. Ой, -ой, -ой! бешеный. Так, вставай, вставай. О, отлично. <звук> Убери свое пузико от меня. Качаемся, О, качаемся. качаемся, качай. Давай, качаю, качаю. Качаю. Качаю. Скачал. Что самое смешное, я потихонечку уже прохожу. За твою ногу зацепиться. Ух ты. Блин че то я не зацепился, а почему не могу зацепиться, а? Не знаю. У ногти подстрижены, похоже. Типа того, наверное. Блин. Давай. Че тебе давать, скажи мне? Давай, раскачивайся. Да, я уже раскачивался. Ни к чему это хорошему не привело. Тем более, ты мне мешаешь раскачиваться. <смех> раскачун уау уау уау так качает музяка качает хм. ты там что делаешь то я ничего по стандарту проходишь да нет мы как обычно нет. с тобой тупим как всегда да а что это вы тут делаете, господин? Руку дай! Руку дай! Сейчас, дожди. Понятно, мне придется все равно самому это все проходить. А как я тебе... Ну вот руку можешь зацепить. Дожди. Эх. Цепляй. Ну, ну, это было близко. Опа. опа. Видал. Видал. Давай, это я отцепляйся. так потянулся? Цепляйся, это я тебя цепану. А -а -а, опа. Отлично. Опа. Все, есть. Оба. Ящик, ящик, ящик, ящик. Да-да-да. Мой ящик, пошел нафиг. Отдай мой ящик. -ху -ху. <свят> <свят> Все, я пошел. Стой. Нет, не буду стоять. Стоп, стоп, я вижу. Я вижу его. Вот он. Опа. Давай. Оп, цепляй свой ящик. Все, я поеду. <свят> <из себя>. <свят> Держи. <свят> <свят> Стой, ну-ка, а что будет? Давай, вниз, вниз. Да вот я пытаюсь. Я не вижу, что, ничего не будет. Вытащи его. Сломалась система. Сейчас лифт сломаешь. А все, я не могу вытащить. Во, вытаскивай. Давай. Давай, принимаю груз. Опа. Тыкай на кнопочку. Да уйди ты, я сам дотащу его. Да что мы делаем, объясни. Вот, все, нормально. Отпускай ты, господи. Все, пошли. оп оп оп оп оп Вот это брейкданс. Подожди, а нам надо поднять будет его, смотри, сюда. А, я понял, как это сделать. Все, я понял. Иди, давай, я тебя буду тащить туда. Я уже его дотащил. Да, блин. Давай. О, смотри, я силач. дал какой? Сейчас я тебя подыму. <с Pale Ale> блин, да не пойду. Ты подъем. задрал, дай дойду. Все. Иди там, стой. Зачем? Тебе двигать придется. Все, давай. Эх. Так... <с悲傷> Опа, я доехал. Куда ты подвинулся? Еще я с этим делать-то должен. Ой, ой, ой. Жить. Так. Так, погоди. Куп на месте, но я еще нет. Вот, все. Теперь я на месте. Давай. Оба. Още. Отхлебано. Уууу. Хорошо. Так, тащим этот грёбаный кубик. Я хочу посмотреть, как там вверху. Ой, меня нет. плющит! Нет, ТФСР. Чего? Ну, ладно. Тут дверь. Э, лифт, лифт. Я в дверь пошел. Назад отправить? Нет. Загрузка. А чё? Понятно, все. Мы прошли. Даже меня не подождал. А там дверь была, я пошел, и думаю, может, куда-то что-то приведет. <свист> Да-да-да, вот пошли, и пошли. Вот куда-то оно... это все приведет. <свист> опа. <свист> О, куда это все приведет. Эй. Так, ладно, погнали. Вау. Опа-опа-опа. Опа. опа, опа. опа. опа! Бегай оттуда. О, не хоплю. Ч ⁇ я я все что ли не заново ну да блин тут на самом деле куча кейсиков валяется ну-ка Ай, а а ты ж опа так лазь чтобы хорошо упасть нужно высоко чтобы хорошо упасть нужно ага кто не очень себя чувствует хорошо на высоте надо с этим как-то бороться подожди Ага. Так, никуда не перемещают Ну-ка, ну хватит болтать Че тут нужно? Поднимите руки, глубоко вдохните hmm. Так угу. Посмотрите вниз, чтобы подтянуться Идите вперед, опустив руки Главное вовремя отпустить руки И Уж лучше занимайтесь йогой Тебе учебное видео притащить или нет? Сам уже увидел все Да я тут рядом стоял так. А, Ну то есть ты смотрел так. это учебное видео Подожди, ага. тут может еще какое-то учебное видео есть? Че-то мне не получается мне даже интересно Подняться Так мы слишком Мы слишком высокие препятствия Вот смотри Поднимаем руки вот Что они меня не поднимаются? Так, оба а ты смотришь вниз, О. опа, и все, да, отлично. А ты отпусти Давай я за счет тебя поднимусь. Да подними ты руки вверх, вот и все, опа. Изи, изи-пизи, лемон-сквизи, отпусти мою жопу. Ты была не жопа, это была рука. Ну я не знаю, это все как держание моей жопы. У -у -у. А, ну я теперь понял, зачем нам это видео нужно было. Ты посмотри, что тут. Я просто запрыгнул. Происходит. Ух, ну тут можно просто запрыгнуть, да. <связь> О, кстати, Нет, А пох... тут нам придется не на двух руках, а на одной. <связь> <мне кажется. связь> можно на одной подтянуться? Не, на одной нельзя подтянуться. <связь> Ты чё там качаешь, блядь, <связь> <да? связь> такими звуками дикими? Оба! А тут пропасть! Нее! Так, погоди, а я знаю, как это пропасть. Прыжок нужно. Ти, опа! Видал? Вот так вот все делается. Тебе надо было остаться, я бы за тебя зацепился. Эх ты. Это и командная игра. Вопрос, а как мы дальше тут будем подниматься? Что нам тут делать? А, вон куда надо, подожди. Подожди, подожди, подожди. Опа. Чё ты хочешь? Тихо. О, смотрим. Лезем еще выше. Чтобы забраться еще выше, прыгайте, хватайтесь за край. Че, блин? Ну вот, смотри. Да я видишь? вижу, вижу, вижу. Опа. Это капец. Прикольно. Если не руки, Понятно? Ух, никогда не разжимай руки. Uh. Так, неа. Yeah. Так, оп. опа, вот так вот надо. Видал? Руку дать? Оба. О, сам сообразил, молодец. Так, вверх О. прыжок, вниз, отлично. Блин, отпусти мою жопу, я тебе сказал. Отдайте меня! Отдайте меня от этого психопата. А да ты задрал. Ты вон в сторону иди вперед. Да, да, да. Иди, иди да, вот Да, как иди, во, во, во. Ой, видишь, видишь, Отпусти видишь. Пусти меня. Что с моей рукой стало? Посмотри. <с что с моей рукой объяснил? Затылок почесал. Ой. Да. Вот Теперь Я буду так же делать. Только я хотя бы подтягиваться умею, а ты нет. Ой, блин, что-то кстати хреново подпрыгнул. Ты упал? Нет. А, блин мне показалось, что упал. Все, я тут. Подожди, вот yeah. отлично, смотри. Ух ты! Так, а мы тут еще и перепрыгиваем. Вагончик тронулся, давай. Э, а че вагончик не трогается? Подожди. А, слушай, мне кажется, вагончик тут-то не а почему он в ту сторону трогается, а в эту нет? Хм. Ну ладно. Можно и так пройти. Что, там вот просто это проход, это что ли? Вот это капец. Стой, стой, стой. Оба. Ты посмотри. Оба. Охрененный проход, да? Эм... А как мы это делать будем, объясни. Может, вагон нам для этого? Пошли, я так понял. Да, да, да, нам нужно на вагон забраться. Иди сюда. Зачем? Вот, чтобы мы заберемся на эту стену, вот эту верхнюю, походу. Ага. А потом с нее куда-то дальше, походу, попрямся. Я уже никуда не заберусь. Ты вагон пододвинул. Я пододвинул? Ты вот подвинул обратно? Да, да. Ну, тут, да, тут, кстати, ход есть, круто. Эй, эй. Ход конем? Нет, не конем, просто ход есть. Прыжочек. Так. Опа. Отлично. Ну, как... вроде как пододвинул. Как все шатается, а? Вот он делал у нас. Эй! Ой, Я так позитивно бегу. Капец. Он, по-моему, слишком позитивный. Вот, нам нужно вперед. Да, прыгать. Есть! Только ус себе. успевай потом это цепануться руками. А я и так перепрыгнул, мне и так норм. Подожди, <свободны> надо отойти. Вот так вот, опля, опля. А я тут перепрыгнул. <свободны> Коротко о том, как алкаши добираются до дома, увлекательные после бутылки вода. <свободны> Чё то какой-то шум. Оба, оба, слушай, это качели, можешь... это качели, это качели, это ну качели. Ну-ка, стой, стой, это качели, реально, подожди. Ну, давай, давай, качели, давай, как давай, как давай. С этого. Вот, смотри, <с> это качеля. Правда, Но я это не сам качели, себя это укачал. Человек. Слушай, подожди, а я что? Я, я отпускаю. Куда я, должен, куда? я отпустил. Сейчас, подожди, я вылез. Сейчас. Во, -во, -во красавчик. О, а я уже поднялся, нормально. Красавчик. Мы... А что делать с этим вагоном-то ты мне объясни? Не знаю. Там вот еще есть э, за мной. Ну, а если я его пододвину? Как... Какая-то всякая хана фигня. Хана будет ему? Подожди, ему по-моему хана будет сейчас. Думаешь? Ну-ка, давай. Ну нам нужно наверх забраться, я так понимаю, да? Не факт. Ну смотри, если мы вагон уроним, то мы сможем там, скорее всего, на вон ту хрень забрать. А мы вагон уже не уроним. Не хочет. Слушай, я по-другому думаю. Иди-ка сюда. А он вообще Прыгай не. Прыгай на эту качелю. Мне кажется, по-моему, вагон тут не особо нужен. Прыгай на эту качелю вниз. И, с... и Стой внизу, стой внизу. Оп. Опа. О! Я пробую тебя догнать. Достана меня, нет? Ну, я сомневаюсь. А, слушай, все правильно. Все правильно. Все правильно. Иди меня за голову, вытяни. Сейчас, сейчас. Я зубами держусь. Ну, стой, подтяни. Ну, стой, у меня один зуб остался. Все, я цепился. Давай, все. Я тебя держу, держу. Нет, подцепись наоборот вверх руки. Да. Вот, все отлично, да. Отлично. А то ты что-то как-то вообще каждый раз как мешок с одним веществом висишь и надеешься, что тебя там да заклинуто за мою жопу цепляться. Я подтянулся. Да. За счет чего вопрос? За счет твоей жопы. Все. Вот именно. Не подтягивайся за счет моей жопы. Зачем я тут вообще руки вытягивал, объясни. Так, все, лесенка, смотри. Первый раз мы нормально поднимаемся куда-то. Ура! Так, тут дверка Ой, как меня болтает, а? Подожди, а что... А, дверь можно открыть, ни хрена. Оба, Ни хрена. Заходим, как, цари. И садимся. О! Ты куда? Вата хрена! А чё за выход был такой что хороший? Что там наверху достижения? Ух ты О, ж. отлично. Нихрена себе хороший выход. Смотри! Ты чё? По-моему, я там во время полета решил немного отдохнуть. И что то у меня с руками случилось. Вот, ложись. Подожди, нам эти маты нужны, ты дурачок. Ты сейчас их просто потеряешь. Давай мы эти маты Подожди, в следующий не, раз в меня. следующий раз будем трогать. А здесь мы ну, сейчас ты хотя бы Закончим, меня. закончим Ладно, на этих матах здесь Короче, вам большой удачи Спасибо и пока Отпускай давай Не забывайте подписаться на наши каналы И не забывайте, что Алкоголь вредит вашему здоровью А позитивные видосы наоборот Продлевают вам жизнь Все, пока Отпускаем. Всем пока